Приветствую всех, в школе Джобса, меня зовут Долстон. В сегодняшнем специальном видео мы разберем фразы из сериала «Секс в большом городе», «Sex and the City». Но сначала я бы хотел поздравить замечательных и умных зрителей моего канала с 8 марта. Специально для вас сайт puzzleenglish.com устроил акцию, в которой дает сумасшедшую скидку на двухгодичный абонемент, где вы можете смотреть ваши любимые сериалы и передачи с двойными субтитрами и крутым словарем. Это также будет замечательным подарком со сроком в два года, так что переходите по ссылке в описании после просмотра этого видео а мы смотрим сериал и разбираем диалоги элизабет right была привлекательной и находчивой and right away she hooked up. и незамедлительно она завела интрижку Hook up, завести интрижку. Но в нашем случае глагол в прошедшем времени past simple, это можно понять по окончанию ed. Hooked up, завела интрижку. Hook up. Есть также похожее выражение с немного другим значением hook up with, свести кого-то с кем-то. Don't you have any friends that you can hook me up with? It was love at first sight. For two weeks they snuggled romantic love first Это была любовь с первого взгляда. For two weeks Две недели они миловались. Went Ходили в романтические рестораны. Занимались великолепным сексом. Сначала она говорит, что это было Love at first sight ⁇ любовь с первого взгляда. А затем используют выражение have sex ⁇ заниматься сексом. Have sex. И снова глагол have в прошедшем времени. И получается had sex ⁇ занимались сексом. В этом сериале эта фраза будет встречаться вам очень часто, так что вы ее по-любому выучите. «My mother is not feeling very well». Моя мама не очень хорошо себя чувствует. «Oh gosh, I'm sorry». «О oh, боже, мне жаль». «Could we take a rain check?» «Могли бы мы перенести?» «Of course». «Конечно». Выражение Rain Check можно дословно перевести как дождевой чек. Это действительно происходит от реальных чеков на посещение следующей игры, которые выдавались на спортивных соревнованиях людям, если матч был отменен из-за сильного дождя. Теперь же это стало синонимом переноса чего-либо на будущее, ну или просто вежливая форма отказа. Take a rain check. Samantha had the kind of deluded У Саманты была своего рода внушённая самой себе самоуверенность, like которая заставляла таких людей, как Росс Перро, баллотироваться в президенты. Росс Перро – это американский бизнесмен, известный, среди прочего, своими, по мнению многих, излишне самоуверенными президентскими компаниями. И он собирался «run for» баллотироваться в президенты. «Run for president». «Run for». Well, If you're not gonna hit on him, I will. Но если ты не собираешься приударить за ним, я это сделаю. Разговорная фраза «Head on» означает «преударять за кем-то». for hundred so right <laughs> <No, you're beautiful. laughs> Это могло бы спокойно уйти за сто тысяч долларов. Hundred grand — это сто тысяч долларов. Hundred grand. Ross is so hot right now. Ross так популярен сейчас. Слово hot в данном случае используется не в своем обычном значении «горячий», а здесь hot — это что-то вроде на пике, в ударе, набирает популярность сейчас. You've You've never been in love. Ты никогда не была влюблена. Suddenly, I felt the wind knocked out of me. Вдруг я почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Фраза "get the wind knocked out of somebody" означает перехватило дыхание. I wanted to crawl under the covers and go right to sleep. Я захотела заползти под одеяло и сразу заснуть. Go to sleep. Буквально идти спать. На самом-то деле, это просто засыпать. Go to sleep. Have you ever been, in love? Absolutely. Have you ever been in love? Ты когда-нибудь был влюблён? Have you ever been? Вы когда-нибудь делали что-то за промежуток в своей жизни? Эта фраза будет полезна в изучении времени present perfect. Когда мы говорим ever, мы имеем в виду хотя бы раз в жизни. Например, have you ever been to Madrid? Вы когда-нибудь были в Мадриде? Been считается неправильным глаголом. Третья форма – past participle. Из таблицы be, was, were, been. И фраза been love. In love. Быть влюбленным. Еще несколько примеров с этим выражением из сериала. So are you telling me that you're in love? You've never been in love. Иногда для придания большей выразительности какому-то слову его делит как бы пополам и вот так ставят слово fucking посередине. В нашем случае слово absolutely сделали absolutely. Получилось что-то вроде апса, черт возьми, лютно. Сериал Секс в большом городе с плеером со встроенным словарем и многими другими фичами, вы можете посмотреть на сайте puzzleenglish.com, на котором прямо сейчас проходит супер акция к 8 марта. Вы можете получить скидку в 88% на двухгодичный абонемент. Это очень круто, ссылочка в описании. Если вам понравился сегодняшний выпуск, обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новое видео, которое выходит теперь чуть ли не каждый день. Оставляйте также ваши комментарии. И еще Увидимся, see you next time.